Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра «Сангейс». начинает свою программу. Сегодня понедельник, 21 ноября, в Чикаго, 11 часов утра, на западном побережье Калифорния, 9 часов утра, на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон, 12 часов дня, в Москве в этот час, 8 часов вечера. Ну и как всегда по понедельникам. В это время программа, которая называется Путь йоги, ее автор и ведущая Анастасия Хручинская. Настя, пожалуйста, представь Добрый своего товарища. Доброе да, утро. Да, гости. здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня гость из Екатеринбурга. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Денис, Малов, э, Дено, простите, Денис Малинов, а Денис преподаватель клуба ОМРУ, руководитель а, ОМРУ Екатеринбург, а также он преподаватель йога класса Yoga Alliance International и руководитель отделения Федерации йоги России по Свердловской области. Ну, на самом деле, я думаю, про Дениса можно много всего рассказать, но он как скромный человек, <coughs> мне дал только эту информацию и сказал, что ну вот так вот, <coughs> да. И сегодня мы поговорим о чакрах, о чакрах как энергетические центры человека. И, в принципе, я думаю, что у нас будет разговор очень интересный очень содержательный, потому что Денис э, обладает огромным количеством знаний, уже не много лет преподает йогу и читает лекции, и это огромная честь для нашей радиостанции, что он сегодня к нам присоединился и нашел время, чтобы поговорить с нами. Еще раз, Денис, я вас приветствую. Он, спасибо огромное, что вы с нами. И, конечно, ну, хотелось бы, конечно, от вас услышать пару слов о вас, потому что наша программа называется «Путь йоги», Да. и как ваш личный путь йоги начался. Ну, а потом уже перейдем к чакрам хорошо договорились у меня это было довольно неожиданно для меня самого в принципе в 2012 году у меня возникла проблема не перестал нравиться вкус мяса это было в общем я как-то пытался его по-разному готовить ничего не получалось в итоге решил от него отказаться потому что не могу его есть и все начал искать в интернете какие-то варианты наткнулся на информацию о вегетарианстве потом какие-то еще здравые вещи, и потом мне пришла в голову, неожиданно, мысль, что надо заняться йогой. Вернее, как я решил: раз уж я почищу организм, надо почистить и сознание тоже. Начал искать практики. И написано было, что для того, чтобы делать какие-то практики со своим сознанием, нужно сначала научиться садиться в подмасану, Ну, то есть, все делается в подмасане. Я забил опять же в интернете, что такое подмасана. Нашел, что вот такая-то асана, попытался сесть, у меня ничего не получилось. Тогда я забил, как сесть под масану Значит, им мне написали, что нужно сначала заняться там хатха-йогой, она подготовит. Я такой, так, хорошо, чтобы заняться хатха-йогой, чем нужно заняться? Написано было, нужно заняться крия-йогой. Я нашел древние тангельские, э, в общем, есть хороший трехтомник, бихарская школа. В общем, нашел этот трехтомник и начал реально как по самому учителю заниматься каждый день. Потом вот познакомился с Андреем Вербо, он уже подкорректировал мой путь. И вот с, тех, с того времени я просто с, занимаюсь и практически сразу начал преподавать. То есть преподавать начал через несколько месяцев. Но это не то, что я какой-то уникальный или у меня что-то там с телом. Нет, тело у меня тоже было довольно закрепощено, но я всю жизнь э, все равно стремился к знаниям. примерно для меня всегда какая-то мудрость это была всегда был авторитетом писание любое но я искал в европейской философии то есть очень много философов изучал то есть немецких особенно да философ... ну, там и Ницше да там Шпенгауэр много кого я перебрал Канта там, в общем все все вот это что можно было я перечитал но на проверку оказалось что Любая философия – это всего лишь теория, и в ней нет практики. Я в каждом философском течении искал, а где инструменты, то есть, ну, понятно, а сама философия жизни, а как жить, какие инструменты для того, чтобы, как пользоваться-то в жизни. Не находил, и в итоге забросил всю эту философию. Когда же я познакомился с йогой, то в йоге я увидел как раз инструмент. То есть, у меня какая-то философская база была, здесь я увидел инструмент, а потом я понял, что в ней еще и большой глубинный философский смысл заложен. И тогда у меня просто все сложилось, и... Я помню, было такое озарение, я вот такой, так вот чем должны заниматься все люди, вот смысл всей жизни. И я побежал и решил всем об этом рассказать. В общем, и как оказалось на проверку, не все разделяли мое мнение. <смех> То есть я думаю, ну как, ну вот, вот, вот, вот, только этими стоит заниматься. Вот практики, вот философ, все есть, как бы. То есть живите, люди, как бы, развивайтесь. Они да, действительно, все хорошо, интересно, но мы, наверное, чем-то еще другим позанимаемся. Ну и постепенно я пришел уже именно к преподаванию, и вот благодаря как раз клубу Аумру получилось получить действительно адекватные знания и встать, как я считаю, на довольно эффективный путь. Вот, что мне нравится в нашем клубе, это то, что э, все ребята пытаются именно э, эффективно жить и э, действительно делиться знаниями, создавать какие-то новые проекты постоянно. Это ну, в ритме моей жизни, мо мо моего характера, и поэтому я очень рад, что попал именно в него. Ну, очень, на самом деле, история такая с, с, с примесью волшебства. Вот я такие всегда очень люблю истории. У вас так все классно получилось. Да, ты ну, погуглил, да, посмотрел, набрал в Яндексе, йогу нашел, книжку почитал, а потом раз так и встретил Андрея Верба Ну, как известно, наверное, вам тоже, а, учителя в нашу жизнь, они не приходят случайно, да, они приходят к тем, кто их ждет и к кому они нужны, поэтому все так и складывается, и кажется, что это все такая мистика волшебным образом, на самом деле мы просто уже были готовы Но, к этому. Кстати, могу добавить, не совсем, вот, чтобы не было это все так действительно волшебно, а чтобы у многих наших радиослушателей было понимание, я вот уже сейчас понимаю, что получилось вот это вот и йога, и преподавание, и действительно двигаться только потому, что когда я познакомился с Андреем, я сразу предложил ему что-то делать для клуба. То есть я говорю, я тогда работал, у меня была в общем, фирма, занималась IT-технологиями, создавали сайты и так далее. И я говорю, Андрей, у меня есть большой отдел, занимается всеми этими вещами. Если вам что-то нужно, давайте я там сайты создам, продвину, все что угодно. То есть ну, там, за мой счет, как любой каприз, как но за мой счет. И мы действительно начали с Андреем сразу же создавать очень такие здравые проекты. И вот именно благодаря тому, что мне удалось сразу послужить, у меня была такая возможность, вот это была благая карма, да, у меня была другая карма проявилась в том, что у меня была возможность послужить. Если бы этого не было, то такого быстрого бы развития не было, это факт. То есть, именно когда человек может отдавать, умеет служить, вот тогда у него это происходит таким образом. Если бы я пытался там вот себе тут знаний взять, там как бы, вот еще здесь убрать, такого бы развития не было, а именно потому, что я сразу начал что-то делать, именно это позволило мне, опять же, быстро развиваться, потому что для того, чтобы я эффективно, опять же, служил, мне понадобились многие опыты, там, трансцендентные, что-то еще. Я не скажу, что я большой, великий практик, но я скажу, что ну, есть в нашем мире более высокие силы, которые помогли это получить именно потому, что я должен был эти знания нести. Вот и все. То есть, именно через служение произошло такое быстрое развитие. Без него, факт, ничего бы не было. Ну, все равно это очень здорово, потому что вы были к этому готовы. Сейчас, знаете, когда я э, э, очень часто э, разговариваю с людьми, когда я им говорит, что вот вы э, для того, чтобы как-то вообще что-то в этом мире происходило, да, хотя бы десятину надо отдавать. Причем эта э, теория, да, о десятине, она идет не только, скажем, в нашей русской традиции, да, в православии она существует, она есть и в ведических знаниях, и везде. В общем, это абсолютно нормально, когда то, что мы... Э, зарабатываем, да, то, что мы как бы нарабатываем, да, мы потом делимся с людьми, но очень многие к этому не готовы, и это очень, ну, это сложный путь, в общем, как и прежде чем, недаром бога, очень богатые люди, да, они славятся своими меценатскими проектами, благотворительными проектами, потому что, когда уже много денег, когда уже у тебя вроде все материальное удовлетворено, да, только тогда ты понимаешь, что на самом деле в этом счастье нету. Вот, поэтому, да, то есть вы, вы, видимо, тоже были к этому готовы. Вот, ну, давайте мы сейчас, мы, поскольку анонсировали э, нашу, тему нашей беседы о чакрах, да, как энергетических центрах человека, то уже давайте сейчас про чакры поговорим, что же такое чакры именно а, с точки зрения йоги, да, наверное, потому что, конечно, опять же, каждый может погуглить, каждый может посмотреть в интернете, да, но, тем не менее, вот вы как человек, как практик, а, вот именно через свой опыт, как бы ну, вы нам рассказали про чакры? Да, я вам, наверное, расскажу, то есть что-то будет из моего опыта, что-то из опыта старших товарищей. Также, конечно же, я изучал и писание, то, что по чакрам нашел, находил какую информацию информацию для курса преподавателей. А... Наш, наш организм он как на физическом плане имеет различные точки сочленения, да, там какие-то суставы, что-то еще, то есть места, где наиболее большое скопление различных нервных узлов, э сочетание всяких вен, артерий, всего остального. То же самое происходит на тонком уровне. То есть у нас, у нас как вот читается классически, вот в хатха-гипердепике написано, ну, не менее 72 тысяч энергетических каналов пронизывают все наше тело. И есть места, где как бы у этих каналов есть выход, когда они могут взаимодействовать, проявлять, то есть эти каналы подключены к внешнему миру. Да? И вот эти вот выходы как раз и являются чакрами, такие определенные энергетические... Ну, завихрение что ли сложно очень говорить, потому что хотя есть и описание чакр и внешний вид, но я даже вот например знаю свои ощущения чакр, да, вот я разные чакры чувствовал, разные лепестки действительно, у меня есть свой опыт, да, я слышал опыт других людей, он отличается чем-то. Я в писаниях читал о том, как выглядят чакры, какие у них лепестки, за что они отвечают и в общем, хотя в принципе схожее действительно так оно и есть, но оно может отличаться, потому что а тон, тонкий мир, он как таковой не... Вот как мы себе его представляем, он такой и будет. То есть, чтобы нам было легче интерпретировать. Потому что мы привыкли в материальном мире, чтобы все имело какую-то форму. Тонкий мир формы как таковой не имеет. И задаем форму, опять же, мы. То есть наше сознание, наше воображение задает форму. Поэтому, с одной стороны, тонкий мир довольно иллюзорен с тем, что это мы создаем. Но на самом деле мы точно так же создаем и этот материальный мир тоже. И другой вопрос, что там это все происходит гораздо быстрее, все эти движения. Но чакры, факт, что общие, конечно, у них какие-то есть законы. Их гораздо больше, чем 7. То есть, даже вот если мы возьмем славянскую культуру, там, как говорят, 9. Но на самом деле, как опять же говорят авторитетные люди, что их там сотни-сотни тысяч. Но есть, скажем вот... То, к чему мы привыкли, и что нам легче объяснить и что мы действительно понимаем. И вот мы, наверное, сегодня по этим семи чакрам, о которым классически о чем говорим, мы пройдемся. Сначала развею некоторые, несколько мифов классических о чакрах. Да? Если вы опять же погуглите в интернете, то найдете много интересных курсов о том, как открыть чакры, как закрыть чакры, и все что. Отопырить столько... чакры, От, например, или... чакры да. Причем, действительно, вот, многие стремятся к тому, чтобы открыть чакры не понимая самого принципа, как работает. То есть у человека есть энергия. То есть, что есть энергия у человека, для этого не нужно быть каким-то эзотериком. Любой спортсмен вам скажет, что есть у человека энергия. Да, вот у тебя энергия хорошо, ты можешь там столько раз, столько сделать подход. Энергия закончилась, ты уже подход можешь сделать только один. Да? Хотя вес может быть вроде бы тот же самый. То есть, сила есть, мышцы работают. Энергия закончилась, все, тренировка закончилась. То есть, вопрос о энергии ни у кого нет. Все примерно представляют, что у человека какая-то батарейка внутри встроена. А, так вот, эта энергия у нас реально одна. То есть, у нас, знаете, тоже пишут очень часто в разных эзотерических изданиях, там, как работать со своей сексуальной энергией, как работать с энергией денег, с энергией гнева, с чем-то еще. На самом деле, энергия у нас одна. Вот одна наша жизненная энергия. Но мы Можем ее проявлять на разных центрах, на разных уровнях нашего сознания, на разных уровнях нашего тонкого тела. И вот как раз эти уровни, они и будут являться этими чакрами. Если мы... Ну, Возьмем, например, ну, да, да, какую-нибудь чакру, ну давайте первую, да, первый ну, уровень. прям с, да, с Муладхарой да, первая с ним, чакра, да, да, корневая она считается. Да, корневая чакра, нет, опять же, чакр плохих, хороших, низких, высоких. По-хорошему, когда человек достигает максимума в своем духовном развитии, он точно так же пользуется всеми чакрами, но только он ими пользуется, когда нужно. Так вот, открытие чакры – это когда человек себе проявляет. К примеру, проявление Муладхары чакры два, на первый взгляд, абсолютно… Противоположных человеческих явлений, это как бы гнев и это терпение. То есть, с одной стороны, Муанхара это если человек не контролирует себя да, на этой чакре, то он очень легко входит в гнев. А гнев это, наверное, самая сильная эмоция, которая есть у человека. И, скажем, она максимально тратит энергию. Ну, вот даже возьмем, если два человека входят в конфликт, да, конфликт может дойти до прикладства, что потратит огромное количество энергии. Если люди вступят в тот же конфликт, но только на вербальном уровне, то есть будут какую-то идею обсуждать, да, то это будет уже там выше, например, уровень там, Манипуры или Вишудха чакры. И здесь они потратят э, энергии гораздо меньше. Да? В э, физическом же своем соприкосновении и пытании отстоять, как бы, они потратят гораздо больше. То есть, чем выше мы поднимаемся, тем мы меньше тратим энергии, но ну, тем тоньше и эффективнее взаимодействуем с, с миром. Так вот, монхара чакра, если мы не умеем ей управлять, э, не работаем с ней, то, э, скорее всего, мы будем проявлять на любые раздражения этого мира гнев. Если мы будем работать, как работать, то есть мы будем постепенно проявлять терпение. И это тоже качество муанхара-чакры. То есть сначала мы терпением ее развиваем, а затем, когда, к примеру, вы делаете, вам нужно сесть и сделать какую-то работу. Для этого вам что нужно? Усидчивать, чтобы вы сели и вас. Постоянно не подмывало, куда-нибудь бегать что-нибудь сходить Вот это будет работать в Муандхара -чакрах. То есть, чтобы вам сесть, там, например, студенту за курсовую и всю ночь просидеть, это должна быть хорошо развита у Муандхара -чакра, чтобы он сидел, не вставая. То есть, это вот это терпение. Или как бы вам нужно пойти на нелюбимую, к примеру, работу это тоже будет проявление муандхара чакры. Мы нужно будет терпеть. Поэтому нет, опять же, плохих чакр. То есть без Муладхара никуда мы не двинемся. Это действительно будет база. Ну, Если... На самом деле, mm. даже следование рутине, да, распорядку дня, это тоже проявление Муладхара чакры. Ведь дисциплина, потому что это проявление терпения. Потому что когда мы действуем с точки зрения вот дисциплины, то это то же самое. Да, да, да. да. Вот это что касается вот первой чакры. Дальше пойдем mm -hmm. по ним, да? Да, mm -hmm насчет следующий у нас чакра с У них у каждого есть даже свой цвет. Там запах, например, Муанхара это, как правило, красный цвет. Муанхара отвечает у нас за Основание позвоночника, да, так. Основание позвоночника, да. да. Uh -huh. Сейчас, к сожалению, какой орган обоняния. С это у нас запах, а вот Муанхара это, по-моему. Нет, Муандхара э, – это как раз э, запах, а вот вкус – это будет уже с да? а, Вот. Э, Сватьистана. Сватьистана чакра – это чакра, и она отвечает за взаимодействие на таком тактильном уровне с этим миром, э, за, за все приятные ощущения, которые у человека есть за его желание поспать на мягком за его желание там понежиться для Свадхистана чакры очень к примеру если мы говорим о характере человека очень важно что человеке говорят вот когда мы смотрим на развитие ребенка да то как раз вот, вот в малом возрасте есть такой период когда ребенок особенно ведет в какой-то первый второй класс и ему прямо очень важно что думает о нем общество это вот как бы сознание находится на свадхистана чакре и в такой момент то есть вот каждый какой-то критическое выражение о человеке это очень болезненно бьет как правило взрослый человек ну как минимум уже доходит до манипуляции чакры его там интересуют какие-то вот свои там бизнес или там какая-то работа и его же он понимает что мнение людей может быть разное а в дом я могу принести что-то одно и поэтому как бы для него уже это стоит не так важно но для человека который находится на сухих станах чакры для него конечно очень важно вот что о нем дру, думают другие. В этом плане чакры иногда бывают очень похожи. К примеру, вот Анахата хата чакра, которая отвечает э, из за любовь, из за привязанность, э, за проявление каких-то позитивных эмоций. Человек на Сватхистане может себя вести один, одинаково. Он может э, всех любить, он даже служить может, он может себя проявлять как угодно, но он это будет делать по мотив, из, из мотивации, чтобы его похвалили. То есть, хотя выглядит со стороны будет одинаково. Точно так же человек, человек на самом деле, вот внешне может вести как угодно, его сознание может быть совершенно противоположно чакре, потому что в этом мире, скажем, в этом мире по форме многое что похоже, но вот все дело именно в содержании. К примеру, вот есть так, так, так называемые сексуальной практики да и в йоге вот, очень, ну, вот сейчас люди очень сильно вот на это зациклены на секс да и в йоге пытаются тоже эти вещи найти действительно в йоге есть сексуальные практики по форме поверьте они выглядят точно так же как и обычный секс но все дело во внутреннем наполнении и но вот это внутреннее наполнение чтобы его достичь вот не только мое мнение но и мнение более квалифицированных а, йогов, что в этом мире сейчас очень мало людей, кто на это способен. И, скажем так, работать, вот с, вообще работать с нижними чакрами лучше с этого не начинать. То есть, когда, знаете, есть такое, такое мнение, что нужно постепенно прорабатывать снизу вверх. Ну, снизу Но, вверх, да. Да, снизу вверх. Но есть такой нюанс. Когда мы работаем с какой-то чакрой, то есть, если мы с ней работаем, есть, мы направляем туда внимание. Если мы направляем туда внимание, мы направляем туда энергию. Если мы туда энергию направили, она начинает как-то через нее проявляться. Соответственно, мы ее стимулируем, стимулируем тому, чтобы она себя проявилась. Если мы при этом не умеем ее контролировать, то, скорее всего, она себя проявит так, как она захочет. Да, то есть, если мы говорим ту же Муланхару, она проявит гнев. То есть, вы начнете с ней работать, вы станете более гневливым. Вы вроде бы хотели сделать себя более терпеливым, а вы себя начали делать более гневливым. Поэтому с нижними центрами на них сильно заостряться, надолго останавливаться, большого смысла нет. Лучше сначала все равно научиться пользоваться и верхним. Вообще, суть всегда поднять выше. Даже если мы вот во всем с тем же конфликтом, да? На Монтхаре мы можем э, с чеком и грубо физически повзаимодействовать. Морду да? набить, да. Да, ага. морду набить, да. На Манипуре мы можем с ним как бы что-то обсудить. На Вишутхе мы можем просто ему доказать, потому что мы можем убедить его в любой идее. А на Аги-чакре, к примеру, мы можем вообще не допустить этого конфликта. То есть уже выходим тот уровень. Поэтому любую ситуацию можно решить на более высоком центре. И это будет эффективнее. Ну, на нахате чакре к примеру, это будет, когда человек поймет а, проблематику другого. То есть она вот эта анахата она умеет понимать а, проблему любого человека, а, любую его, то есть именно его мотивацию, почему человек так делает. То есть вот понимание, оно через анахата чакру. То есть чем выше мы, тем более эффективно можем действовать. Поэтому есть всегда смысл и говорят, что энергии нужно поднимать вверх, и себя стараться проявлять, проявлять на более верхних центрах. Значит, ну, особенно социум нас, на самом деле, он как раз нас призывает развивать нижние чакры, да, низменные энергии. Поэтому нам тоже нужно очень трезво к этому относиться. И чем, чем выше мы поднимаемся, тем более отстранены мы от социума, тем меньше мы от него зависим. Ну, не отстранены, наверное, тем меньше мы от него зависим, да, тем меньше вот это влияние как раз социума на нас оказывается. Вот вы смотрите, вы выходите на улицу, и огромное количество плакатов с голыми женщинами, по телевизору голые женщины, в рекламе, в общем, голые женщины везде. Что это? Это а, работа постоянно, то есть стимуляция с сфатхистанной чакры. И вы, если при этом еще начинаете ее накачивать энергией, вас очень далеко понесет, и вы себя уже не остановите. Это будет очень сложно контролировать. Поэтому а, нужно научиться поднимать энергию выше, работать на, выше, на высших тоже центрах, потом можно будет разобраться и с а, нижними центрами тоже, если будет а, такая необходимость. Я вот а, тоже ставил, знаете, ставил на себе разные эксперименты есть практики, где ты проходишься по чакрам и, в общем, до некоторой степени их наполняешь энергией. Сначала я делал со всеми чакрами да, какое-то количество лет, после чего я накопил опыт и понял, что пока у меня ну, в общем нет тоже сил и времени разбираться с нижними, и я поэтому сейчас просто даже вот не трогаю, потому что есть другие задачи, если я сейчас э, пойду туда, оттуда можно не вернуться. Таких примеров очень много, к сожалению. И вот даже смотришь да, на преподавателей, у на нас, которые приходи, проходили курсы, заканчивали там, первые, вторые курсы, и тоже, когда э, начинают работать с этой чакрой, не получив действительно хорошего, серьезного егидического опыта и не встав прочно на, на землю ногами, то начинаются проблемы, и человек, человека просто сносит. вот Он забывает обо всех остальных, какие существуют, еще чакры в этом. И он начинает и себя проявлять, и всю свою жизнь строить только через одну чакру. Это именно обусловлено тем, что в этом мире проявлять себя через нижние центры сейчас гораздо легче, потому что этой энергии везде много. Ты ее легко берешь, она входит в этот центр, ты ее легко отдаешь, она выходит. То есть никаких проблем нету. А вот где взять, взять энергии более высокую? Например, когда вы слушаете лекцию, да, вот вам интересно какой-то предмет, неважно. Ну, слушайте, там, например, пред... нашу передачу. Да, нашу передачу. Здесь работает манипура чакра уже. То есть, это интерес. Когда человеку интересно, работает манихпура чакра. Если этот интерес еще человек приложит усилия и начнет себя менять, вот тогда уже включатся более высокие центры, он начнет что-то делать через вишудху чакру. Да? И если он получит осознание от этой лекции, тогда это уже будет там аги чакра. То есть, хотя, опять же, смотрите, форма одна, вот мы с вами разговариваем, но в зависимости от своего уровня развития каждый человек по-разному воспримет то, что мы с вами делаем, на разной чакре. Или вот, например, два человека, да, встречаются мальчик и девочка, и они могут взаимодействовать на любой чакре. То есть, например, вот когда мы встречаем кармически знакомых людей, то есть люди, которые с нами плотно связаны по из прошлых жизней, мы их чувствуем, то есть какой-то, вот знаете, это. Ну, внутреннее что-то возникает, а я как бы знаю этого человека или меня тянет к нему. Бывает такое. И вот если у человека сознание, примерно на он скажет, а, я хочу этого человека, мне нужно обязательно с ним вступить в какую-нибудь связь. На манипуле, если человек будет, он такой... А я хорошо по понимаю этого человека, что он знает жизни. Может быть, мы бизнес классный сделаем там ну на да, на в отношения хате... уйдем, да, да. Да, наверное. да, там на Анахате как бы мы, может быть, семью отличную создадим как бы там вот э, на Вишутке мы, может быть, мир сделаем лучше. И в общем, чем выше опять же уровень э, человеческий, да, то есть взаимодействие опять опять ощущения те же, взаимодействие будет просто более эффективно, да. Одно дело, как бы люди э, полежали в одной кровати, да, какое-то количество часов и энергия ушла другой дело они взяли и какое-то дело сделали то есть как бы и ну, пользы больше и для них и для общества в принципе вот поэтому чем опять же у нас выше уровень тем соответственно мы эффективнее в этой жизни это не значит что нужно там отвернуть все там все нижние чаты, нет я об этом совершенно не говорю я лишь говорю что человек должен понимать что чем ниже центр тем больше энергии он тратит соответственно ну, это как финансов да то есть вы понимаете что у вас зарплата она ограничена да чем-то и вы не можете покупить себе все поэтому вам нужно выбрать и вот также и у вас есть энергия вот ее ограниченное количество в вашем теле ну в смысле в вашем тонкой структуре и вы сами выбираете на что вы ее потратите если вы ее потратили на нижних центрах вы потратили сразу и очень много и соответственно как бы даже если вы хотите что-то еще сделать у вас уже сил а, не будет вот в этом плане, если у кого-то есть друг, сомнения в моих словах, ну, и даже если нет, то все равно вот посмотрите, чтобы вы точно понимали, например, какие-нибудь жизнеописания великих бизнесменов, и вы увидите у них интересную э, вещь, что перед тем, как они стали великими и достигли многого, больших активов, там, большие проекты, что они сделали? Они всегда э, перестают э, развлекаться, какие-то там женщины, все уходят и они только занимаются делом. Всю свою энергию собирают, ни на что не тратят, ни на какие там, ни на поход в гости, даже ни звонки родителям, ничего. Только занимаются делом. И только у таких людей есть результат. Потому что они все, что было, собрали, направили в одно, и получилось. Когда же человек пытается и тут побыть, и здесь, он просто себя растрачивает по мелочам. И в итоге на что-то большое, крупное, у него не хватает. Это самая большая проблематика нашего мира сейчас. То, что люди себя, вот их, в принципе, учат растрачивать себя по мелочам. И когда мы это делаем, а доходит вопрос, а почему у нас так мало людей, которые действительно успешны? а потому что мы по мелочам себе растрачиваем очень много. Ведь на самом деле многие способны, а, даже если мы возьмем просто на достойную материальную жизнь, но из-за того, что человек постоянно вечером он пришел, должен развлекаться в телевизоре, в выходные он должен сходить там, в кинотеатр, походить по магазинам. Если человек все это делает, то когда у него будет тот момент, когда он будет накапливать энергию, он только тратит ее? чтобы ему даже дать такой пример, такой знаете, вот человек, когда берет там на ипотеку или какой-то кредит, или хочет что-то купить, он как он ведь тоже зажимает себе, перестает там меньше ходит по ресторанам, по кино, не покупает себе каких-то вещей он всю свою энергию, все, что у него есть, направляет на то, чтобы там, ну, что-то приобрести, потом у него в итоге это получается. Ведь если он дальше продолжит ходить по гостям, по днем рождения, у него вряд ли что-то получится. Точно так же и с энергетической структурой. То есть все едино. Нет там отдельно какого-то духовного мира, нет какого-то отдельно материального мира. Это все одна структура. Другой вопрос, что мы, например, имеем... Одни понятия о материальном мире, но когда мы, почему он различается? Когда мы смотрим на тонкий мир, мы видим, что многие вещи отличаются от того, к чему мы привыкли. Но это не потому, что тонкий мир другой, а потому что мы живем сейчас очень сильно оторвано от того, как живет этот мир, в принципе, то есть как он построен, от космических законов этого мира. То есть, если действительно в мире получает много только тот, кто много отдает, но у нас сейчас этой парадигмы нет в современном обществе совсем. У нас считается, что чтобы что-то получить, нужно что-то взять. А на практике получается, все люди, которые пытаются что-то взять, у них ничего нет. Даже если мы вернемся к нашим замечательным большим бизнесменам, каждый из них хотел что-то дать миру. Там Форд, который хотел э, дать э, доступные товары для низшего да, слоя населения, там какой-нибудь, там тот же Apple, да, который хотел сделать там действительно хороший гаджет, и, в общем, каждый хочет что-то дать, когда человек делает то, что хочет он отдать, у него и получается -то обратная связь, но когда человек хочет взять, вот если бы э, сел Генри Форд и подумал такой, я, в общем, хочу как можно больше этого мира взять, он бы так и сидел и думал. И все, и на этом бы все закончилось. Но он придумал, что он может отдать и как он может послужить миру. И так как его, значит, там, ну, у него был и потенциал, и идея была его весьма интересно, у него все получилось. Вот. Это что касается, вот мы с вами прошли, ну, в принципе, коснулись двух центров. Я вот с Ватхисану чакру это действительно хорошая чакра, потому что у нее, кроме вот, мы обсудили сексуальных моментов, а ведь это еще способность человека как бы сказать, знаете, когда какую-то палку мы сильно гнем, она, скорее всего, ломается. Да? А вот тростинка, она гнется, но не ломается. Вот это вот... Э Такое, такая вот мягкость и вот умение ну, как бы, прогибаться или огибать острые углы, это тоже, это, на чакра. Когда мы не пытаемся идти на конфликт, мы пытаемся это обойти и как бы, подстроиться, опять же, под какого-то человека. Да? Вот мы с вами разговариваем, вы как журналист, наверное, всегда ведь пытаетесь подстроиться под ритм человека, чтобы было комфортнее ему разговаривать, чтобы разговаривать его. Вот это вот... Свойства Сафестана чакры. Не будь у вас Сафистана чакра, вам бы было бы очень сложно брать интервью. <с> Поэтому говорю, опять же, совершенно нету ни одной чакры, которую бы мы не использовали, которая бы нам была не нужна. Но вопрос в том, что у них у всех есть разные а, аспекты. У меня на самом деле, вот пока вы говорили, рассказывали, у меня много вопросов возникло. Но у меня сейчас, вот такой первый вопрос, который вот меня беспокоит, да, и многих наших слушателей беспокоит. А ведь можно же поскольку мы живем в материальном мире, мы живем в социуме, да, и вот мы э, поднимаем энергию на высшие уровни, то есть на высший духовный уровень, не грозит ли это нам тем, что мы уйдем слишком в духовность? Вот я, например, встречала много женщин, которые так погрузились в ведические знания, вот я не случайно показываю mm -hmm. такой знак, в да, кавычки, потому что э, ну, ведические знания получаются из писаний. Да? Вот Вы когда читаете э, хатха-йогу про дипику, да, вы получаете ведические знания. А то, что там пишут лекторы на, на, на раз, различные, они, возможно, хорошими очень знаниями делятся, но они все-таки под большим вопросом, ведические они или неведические. И вот огромное количество женщин, которые там прокачивают свою духовность, да, бесконечно молятся. И на самом деле нехороший пример, но тем не менее. В общем, они ведут типа физическая женщина, вдруг становится. Она как будто бы поднимается на высший духовный уровень. Но при этом она живет в социуме, она живет в материальном мире, у нее есть семья, у нее есть дети, и все это становится, то семья для нее не первостепенно, И получается, что не, не, нет ли здесь такой вот опасной вещи, что мы, когда слишком много уделяем верхним чакрам, да, внимание, когда мы прокачиваем эту энергию наверх, то мы а, а уходим в духовность, да, излишнюю, вот я, почему про женщин да. все время говорю, да, потому что я знаю, как, как это опасно для женщины, особенно та, которая является матерью, да, и потому что вот как вот этот баланс сохранить, и как это вот именно в работе с чакрами происходит, я понял Ваш вопрос, но здесь он, скажем, вопрос хороший действительно, потому что такая проблема есть, но с чакрами это не связано. А скажу okay. почему. Если, потому что если мы возьмем даже вот такой высокий центр, который вот, ну, наверное, высший центр, который человек может осознать, это аги-чакра, то есть это то, что еще, по крайней мере, взаимодействует с миром. Просто самый верхний центр, это уже, ну, в общем, такой у, у, уровень космического сознания, он не человеческого уровня. Так вот, если мы возьмем что-то человеческого уровня, высокий центр аги-чакры, то я вам скажу, что этим центром, к примеру, прекрасно владеют художники, архитекторы, скульпторы. Это чакра, которая отвечает за создание. Но создавать можно что угодно в этом мире. То есть, когда мы в мир приносим что-то новое, это работа аги-чакры. И поэтому на ней работает огромное количество людей. Они пользуются очень высоким уровнем этой чакры. Но это не значит, что они очень духовные. Это уже, это уже вопрос не к чакрам. Чакры у нас, к сожалению, особо за духовность. Я вам даже скажу, например, может быть очень продвинутый учитель, но у него, к примеру, развита манипура чакра. А остальные центры не очень. И он не будет читать лекции. У него у меня разве харасвита, поэтому я лекцию читаю, могу себе это позволить. А другой лектор у него, вот не, не лектор, как бы у него, как бы, например, Манипура, он будет писать прекрасные книги, а на анахате он будет э, взаимодействовать с людьми. Он даже придет, просто посидит с ними или обнимет кого-то. И этого будет достаточно для того, чтобы человек все понял и просветлел поверьте, даже и на Сфатхистане, на Муанхаре он может пойти, он может даже сломать человеку позвоночник как Айнгар нескольким своим ученикам сделал. Но это позволит преодолеть определенные кармические ограничения. То есть, и при этом, а сам-то ведь учитель, его сознание будет находиться на высоком уровне. Но проявлять он себя будет через ту, которая у него больше развита, которая э, ему легче будет э, взаимодействовать с этим миром. Поэтому это вообще не проблема. А вот что касается ваших прекрасных женщин, есть действительно такая проблема, это не только женщин, касается абсолютно всех. А если человек э, действительно очень увлекается практиками, почему практиками вот он для себя вот увлекается, то долго занимается, доходит до такого момента, что... Он действительно себя сильно очищает и становится очень таким тонким. Ему не хочется взаимодействовать с этим грубым и неприятным миром. Он пытается его от себя вот отодвинуть. Да? Здесь вот будет стать больше вопрос мотивации, зачем это все человек делает. Просто мы, когда говорим о духовности, мы думаем, что духовное – это вот что-то отдельное, и оно есть, и есть всегда, и есть вечно. Но почему-то, когда мы говорим о своей зарплате, мы считаем, что она вполне ограниченная, конкретная, и вот она может закончиться, а если мы не пойдем на работу, то нам на следующий месяц уже не заплатят. Так вот, я вам скажу, что в духовном мире точно так же. Если вы духовно будете только тратить, то есть, что значит тратить? Когда вы совершаете практику, вы тратите. Если вы практику совершаете для себя, то есть, это то же самое, что вы получили зарплату, вы потратили на себя, то, дружок, все, как бы, она закончилась. Если, как бы, вы все делаете только для себя, то вам ничего нового не придет. Для того, чтобы что пришло новое, нужно пойти и поработать. Но что в материальном мире, что в духовном. Одинаково. Говорится, все единое. И здесь вот люди часто впадают в такую иллюзию, потому что здесь ну, мы не можем пощупать и сказать, у кого сколько там энергии, там, кармы накоплено какое, то такие немножко иллюзорные вещи. И, соответственно, человек такой, о, я начал заниматься, и у меня там здоровье стало хорошее, у меня по жизни все так замечательно пошло. А потом раз, и откат, да, такой А, потом, а потом через какое-то время, ну, ага. у всех по-разному, у кого-то может быть накоплено столько, что он всю жизнь прекрасно проживет, и все будет у него прекрасно. Это, но это, опять же, очень примитивно смотреть на свое развитие только с точки зрения одной жизни. Но, но если кому-то нравится, то тоже не проблема. То есть вообще на самом деле, если человек считает, что он живет одну жизнь, то, скорее всего, он и реально проживет, вот проживет одну жизнь. А Кому нужна такая концепция, вообще не проблема. а Так вот, если человек все-таки будет смотреть на себя чуть в большей перспективе, то он понимает, что если он здесь сегодня ничего не создаст, то завтра у него ничего может и не быть. Поэтому, если люди вот так уходят, то когда они не пытаются ничего отдать обществу, потому что как только вы начнете с ним взаимодействовать, пытаться его что-то отдать, вы очень быстро поймете, что, ну, в общем, вся ваша тонкость слетит. Вы знаете, я свое время пытался сыроедить был у меня такой опыт я перестал средить потому что ну и занимался очень много и сыроедел и в общем тоже ушел некоторую такую то то то тонкость такую и я реально ее почувствовал и понял что когда я прихожу я уже не очень понимаю своих занимающихся мне тяжело найти с ними конфликты мне от них очень тяжело и тогда я понял что это вообще не вариант потому что я же для них это делаю не для себя и в общем стал не такой тонкий в энергии, но зато могу с большим количеством людей взаимодействовать и какую-то пользу им приносить. То есть здесь именно больше в мотивации человека, но здесь мотивацию, вот эти мотивацию человека мы ему в голову, конечно же, не сможем никак поменять. Вообще, кстати, вот очень интересный момент про мотивацию. Ведь йога по сути, по своей, работает только с мотивацией человека. Вообще, все, с чем мы можем работать, это только с мотивацией, больше ни с чем. Потому что, если мы посмотрим на мир с точки зрения кармы, то все, что происходит, особенно само уже действие физически, это то, что мы уже создали, мы это не можем изменить. Но мы можем поменять свои мотивации, свои мысли по поводу происходящих событий. Вот это мы можем сделать всегда. Вы, вам, вам наступили на ногу в автобусе. Вы можете отреагировать агрессивно, а можете с пониманием. И будут разные результаты. Вот если, опять же, да, мы если реагируем на Муандхари, ну у нас может быть какая-то даже потасовка и драка. А мы с пониманием, санахаты. Ну, ну, бывает. И никакой проблемы нет, и конфликта нет, и никто не тратит ни энергию, ни время. И потом не ходит и не думает, какой же был плохой человек, как, как, как много он мне сделал. Я приведу интересный тоже пример из своей личной жизни. А, на, на, скажем так, вот, на, начинал только заниматься йогой, была весна, я шел с работы, возвращался. Я очень недалеко от дома работал, буквально через парк пройти, поэтому каждое утро входил в парк туда, потом назад. В общем прохожу через парк и там дорогу перехожу весна соответственно лужи и приезжает автомобиль и меня просто с ног до головы окатывает водой. Я сначала хотел что-нибудь дядечке сказать по поводу того, как он едет, куда он может свою роль засунуть. А, но потом подумал, ну я же как-то пытаюсь вообще развиваться. С другой стороны, как бы ну посмотри на мир, вот весна, солнце, тепло, как классно. Вот зачем заострять свое внимание на каком-то негативном моменте? Ну начал как-то это анализировать. И вообще забыл про эту машину. Пришел домой, разделся, там, сел, начал какие-то дела делать. И через пару часов я вспомнил, что меня же машина, именно куртка, с ног до головы, все грязное. Надо пойти и, в общем, ее почистить. Я подхожу к курточке, смотрю, она чистая. То есть, ну, конечно, может быть, там была просто лужа с с водой, там, не знаю. Ну, в общем, она чистая полностью. Но вот у меня было внутреннее ощущение, что вот если бы я проявил агрессивность вот к этому человеку, куртка чистой бы точности не была, это был бы факт. То есть на самом деле, как мы относимся, так вот и само пространство потом относится к нам, и таким, такой, такой стороной она поворачивается. Так коротко коснулись уже и Манипуры, и даже Анахаты, сердечной чакры, да. Ну что, ну давайте, наверное, может да. быть, вы нам еще что-нибудь про Анахату скажете, потому что это важная чакра, потому что она за любовь отвечает в таком более духовном, более Знаете, даже нематериальном материальном не плане. Да, любовь, она отвечает за привязанность, это вот ее главная проблема, это привязанность. Но главный ее плюс это именно принятие. Я знаю несколько людей, которых сознание вот поднималось на анахату чакру. Когда вот именно чистая анахата. Такое бывает, когда тебя просто берет, и вот там после каких-то практик, или ты в каком-то месте много занимаешься, тебя прямо и ты вот прямо входишь в какую-то чакру, становишься, вот, твое сознание только на ней находится. То есть не как обычно, мы пользуемся всем. А, так, в общем, и в этот момент человек, действительно, ему не важно, где он. Ему не важно, что он ест, не ест. И он на всех людей смотрит, как, знаете, как говорил Ешуа у Булгакова. Добрые люди. Он говорит, ну как, а люди, которые тебя сюда приволокли, разве они тоже добрые? Он говорит, все люди добрые. вот это вот как раз... Состояние нахата чакры когда ты всех абсолютно равно воспринимаешь, какие бы у них ни были минусы, плюсы, ты ко всем относишься одинаково. Это вот э, свойство анахаты-чакры, это ее лучшее проявление. Когда же мы начинаем уже, это вот это мы так относимся ко всему миру. Но человек, благодаря своему эгоизму, начинает это все сгущать, э, сужать. Он начинает там я так буду относиться только к своей жене, к своей маме, к своей сестре. А к остальным будут относиться иначе. И проявлять себя к чему-то. И он, как бы, соответственно, начинает проявлять другую сторону нахаты чакры. Привязанность. И он себя привязывает к кому-то. А как только он себя к кому-то привязывает, а так как мир наш создан только для одного, для того, чтобы мы люди развивались, его начинают отвязывать <смех> от того, к чему он привязался, и это, как правило, болезненно. И потом человек, как бы, вот и страдания, и нахотачак, и, в общем, все проблемы. Проблема на самом деле, только вот именно от эгоизма, потому что человек ну, неправильно ей управляет. Можно ее развивать от обратного. К примеру, каждый из нас вот, родился, да, вот, ну, там, мама, папа, пока их оставим. Да, вот родился одна персона, которая себя воспринимает и, в общем, для себя любимого что-то делает. И, в общем, всю свою жизнь строит таким образом, чтобы себе любимому было хорошо. Потом у этой персоны вдруг появляется любимый человек. И он себя, свое «я» расширяет уже до двух людей. И он начинает делать так, чтобы было хорошо мне и ему. А потом у этих двух людей появляется там, третий или четвертый человечек, да? И они вдвоем свое «я» расширяют до вот этой семьи и начинают все усилия прикладывать, чтобы было хорошо вот у них. А есть люди, которые начинают идти дальше. Например, вот человек, который, ну даже там вот э, директор какого-нибудь предприятия или, или, например, президент страны, да, который вообще расширяет себя до того, что э, вот есть люди моей страны, и я о них забочусь. То есть его я гораздо шире. То есть у него ведь есть свои личные дела, да, у него есть свои личные интересы. Но он вместо того, чтобы заняться личными делами, интересами, вообще, если у кого-то вдруг есть иллюзии, что там по поводу э, президентов или директоров, когда нибудь посидите в директорском кресле, вы очень быстро поймете, что ничего хорошего в этом нет. Я никогда не хотел в нем сидеть, но мне почему-то всегда в нем приходилось сидеть. Вот, и у меня вот иллюзий в этом плане нет, то есть, вот когда тебе нужно чем-то управлять, это, это вообще, да, и когда люди, ответственность, все это, это очень тяжело на самом деле, поэтому здесь человек действительно расширяет свое «я», он как бы вместо того, чтобы сделать что-то приятное себе, он как бы начинает думать обо всех, а есть уже люди, которые перестает даже делить свою якобы на страну, да, вот ну, я буду помогать русским, да, или я буду помогать там китайцам или кому-то еще он начинает себя распространять вообще на человечество и мир в целом. И вот как раз суть, одна задача духовного пути, это вот расширить свое я, когда ты себя осознаешь всем этим миром целиком. Потому что у нас до некоторой степени система запнутая, и поэтому и каждый, это, знаете, как в организме, вот когда клетка решает, что она отдельно и живет для себя, ее раковой. ее называют раковой, да. И почему-то для организма это становится проблемой. Вот в нашем мире точно так же, когда люди живут для себя и себя обосабливают от мира, а ведь они этого не могут сделать. Ведь они ходят по общей земле, они дышат общим воздухом, они едят пищу с, ну, с общего огорода с этой земли. И это никак уже не убрать, и они не смогут это никак компенсировать. Раз они все равно этим пользуются... Так, значит, надо что-то делать для этого, да. То есть, чтобы мы мы, мы мы раз живем в этой коммунальной квартире, такой голубой зеленой коммунальной квартире, значит, соответственно, каждый должен периодически убирать, да, то есть кто-то должен периодически выносить мусор и точно. Все должны это делать по очереди. Не получится так, что вот у нас один. Почему-то вот Петров должен с утра до вечера убираться в этой квартире, да, там, Иванов должен с утра до вечера пытаться ремонт делать, а я буду заниматься тем, чем я решил заниматься. Да? Это просто правильной позиции. Поэтому каждый человек, несмотря на каком уровне он находится в развитии, все равно должен а, прикладывать усилия. Знаете, очень часто, когда я такое рассказываю, мне начинают говорить, что там у кого-то знаний нет, у кого-то навыков нет. Ну, в общем, придумывать отмазки, да. И вот в этом плане я всегда привожу пример, который мне самому очень нравится, у меня в свое время безумно растрогало и я иногда пересматриваю для определенной внутренней мотивации. Я смотрел фильм про Тибет. И там, ну, если кто не знает, я нашим радиослушателям немножко расскажу. Тибет сейчас находится в оккупации Китая. Ну, если мы назовем вещи своими именами, <laughs> юридически, конечно, это не так. Вот. И у тибетского народа действительно очень тяжелое положение. То есть, они не могут между своими штатами там, свободно перемещаться. У них у многих паспортов нет. У них они не могут получать образование много очень ограничений. И вот Дейла Лама, это, это как бы вот, из, <coughs> правитель в изгнании, он, чтобы как-то помочь своему народу, в Индии создал институты для тибетских детей, в которых они бесплатно обучаются и получают европейские дипломы и в общем могут уже что-то в этом мире делать полноценно. Но если ты тибетец, то из Тибета никуда не выйдешь нет такого особенности для паспорта нет или еще что то, то есть проблема ты не можешь поехать в индию опять же надо еще и деньги в общем ты в индию так просто не поедешь чтобы учиться поэтому родители очень часто отправляют своих детей через Гималай, прямо вот ну туда в школу это находится как раз, на границе тебе тибет и и непала тебе вот но Дети через, вот там, представляете себе, ребенка 5 лет и Гималай. Гималай ⁇ это довольно суровый, серьезный горы с снежными шапками идти, то есть по снегу, который тебе выше головы. Вот, соответственно, дети, конечно же, не дойдут, и с ними ходят проводники. А это незаконная деятельность. То есть за это ловят, сажают, и, в общем, там довольно серьезные сроки, наказания. в общем, там очень все тяжело. И вот находится. Ну, люди... помимо прочего, так это еще очень опасно, потому что опасно. там а, не просто... То есть они, во-первых, китайцы ловят, а во-вторых, сам этот маршрут, он, в общем, он физически очень да, не Да, люди себе, и, в общем, это действительно очень тяжело. Но а, и ты, скажу, на этом точно ничего не заработаешь. И вот действительно находятся люди, которые этих детей водят. И вот такого человека брали интервью. А Он причем был очень тяжелый переход, хотя все дети дошли, все нормально, никто тоже ничего не обморозил, они даже пришли чуть раньше, погода была хорошая. А он там ну, заболел уже какой раз, вот этот тур водит. И он там стоял ну, в маске, потому что его потом не узнали на родине. Не спрашивали, а зачем ты этим занимаешься? И он говорит... Я родился в обычной крестьянской семье, и все, что я умею, обраб это обрабатывать землю. И вот для своей страны я могу только обработать свой огород, но вряд ли это ему поможет. А дети, поучившись в институте, когда-нибудь смогут что-то как-то изменить эту ситуацию. И поэтому я вожу их для того, чтобы помочь своей стране. То есть человек, который, ну, в нашем понимании, там фермер, у которого даже там трех соток нету, а он нашел, как помогать своей стране. Если у человека есть мотивация, если у него есть желание, то он сможет найти, как, бы, как послужить этому миру. Это не проблема. Но это должна быть внутренняя потребность человека. А почему так? Да потому что, вот именно с точки зрения нахаты, у этого человека свое я, оно на всю страну распределяет, на всех тибетцев. То есть для него я и мой народ это как бы одно целое. Это... И он ему хочет помочь. А так бы он мог попытаться, ну, не знаю, себе еще одну сотку отжать и как-то вот сесть у себя, обрабатывать на этом какой-то инструмент, может быть, купить. И, ну, сложно сказать, там, как у них все происходит, там у них ну, тоже с инструментом проблемы. А, так вот, но человек нашел, поэтому... И вот это как раз вот большая нахата чакра человека. Почему не только анахата чакра? У нас человек еще и действует, это еще и шутка, когда человек... Порадавливает. Да, И... я как раз хотел сказать, да. что Вишутха здесь тоже задействована, да, потому да. что здесь а, тоже как бы вот. А... Младхара, потому что какое же это терпение нужно по этим горам бегать, какое нужно физическое здоровье. Монхара тоже отвечает за физическое здоровье. А, да, кстати, еще вот будет интересно тоже слушателям. Все мы живем с вами в общем таком меркантильном мире. Так вот, как мне рассказывали. И люди, которых гораздо лучше меня разбираются, и вот мой уже опыт показывает. Если у человека проблемы с, с, с деньгами, с финансами, к примеру, вот, чтобы наладить ситуацию, достаточно не спускать энергию, чьего, то есть не проявлять гнев. Гнев абсолютно закрывает финансы. То есть, чтобы проявлять, э, финансы шли хорошо, нужно, э, чтобы человек был спокоен и гнев не проявлял, проявлял терпение. И если, опять же, мы посмотрим на состоятельных людей, они все очень спокойные. Они не проявляют резких движений, они не проявляют истерик. Потому что, как только ты это в это, в это состояние впал, ты все потерял. То есть, только с холодным умом можно большими деньгами. Да? там Большие деньги, они любят тишину. Любой твой выкрик или резкое движение, ты их теряешь все. Вот агрессия, вот там, гнев этого Монтхара, а истерика – это Сватхистана. То есть, когда человек истерит, это Сватхистана чакру проявляет. Ну, у каждой чакры есть на самом деле проявление как бы позитивное, да, во благо, и негативное. И ну, у нас... Извините, я сейчас перебью, конечно. Это не, это не говорит, что это негативное. Вот я вам приводил пример, что Айнекар ломал, да? ломал, например, там, своим э, ученикам. Вот он проявлял себя агрессивно на муланхаре чакре, но он это делал во благо, Вопрос форма всегда будет как бы, выглядеть одно, да? но содержание будет другое, потому что он это делал для развития людей. Я не могу сказать точно за Ингара, как в итоге сложилась жизнь его учеников, но я знаю ä, пример, например, великого Миларепы, святого, вот, который не так давно жил, так вот учитель, чтобы помочь ему счистить его негативные кармические последствия его действий, там, ну, в общем, много лет заставлял его строить дома руками, таскать большие глыбы, в общем, издевался над ним, он его из окошка выбрасывал, то есть проявлял к нему такую муанхару жесткую, то есть по форме он как бы там, избивал этого ученика, есть, был извергом, но это помогло ему в будущем избавиться от многих-многих проблем. Потому что Миларепа, так у него случилось, что он в начале своей жизненной карьеры, ему пришлось убить 35 человек, своих родственников. И вот, чтобы это все переработать, вот через вот такие вот агрессивные, такое агрессивное воздействие учитель вот так вот у него это, это вообще перерабатывал. Поэтому нету вообще негативных каких-то моментов. То есть это все инструменты. Вопрос в том, что мы имеем, то есть вот Марпа, учаток так, милорепу, он пользовался этим инструментом. То есть он умел им пользоваться и пользовался да, когда нужно. Нужно было выбросить его в окно, он его выбрасывал в окно. Но он не проявлял в этом плане как бы чувства, как бы, гнев какой-то. У него была большая любовь к Меларепе Он хотел, чтобы был самый великий его ученик. Так и получилось. Он все сделал с большой любовью. Но другой человек ну, там, по пьяни кого-то в окошко вы, вы, выбросил. По форме будет одно и то же. Но действия совершают одинаково, но внутренние составляющие настолько разные. И Март не потратил ни нисколько на Муандхару, вот на это действие особо, а человек, который вот там вот потратил очень много. Поэтому именно зависит говорю, от внутреннего. И вот э, этим как раз и занимаются духовные трактики, практики, позволяют человеку э, внутренне изменить свое отношение, и тогда меняется уже и составляющая. В общем. Денис, у нас остается буквально несколько минут, и мне хотелось бы, чтобы вы буквально немножко посвятили. Наверное, да. даже вот не по остальным, а последний седьмой по хасрали, потому что мы как бы косвенно коснулись да. и, и третьего глаза, да, и вот чакры, а, а, а, как, как ее Агни называете? А, я называю ее, и она либо Аджуна, Аджна, но там Джейкобы она английская, да, если бы ага. русский транслитерация, то Аги, Аги чакра, Аги, аги Гэм, чакра. Пару, mm -hmm. да. Мне хотелось бы, конечно, вот такая, потому что сах... с, с физическим телом, как бы, в некотором смысле. Давайте я вам скажу то мнение, которое мне рассказывали, с которым я согласен. У, -у, -у. У меня нет личного опыта, поэтому я вам расскажу с чужих слов. <coughs> Есть мнение, что сахастрада – это не чакра отдельная, а что это когда человек научился управлять всеми, и они становятся одной, единой, и он себя проявляет так, как ему нужно. Вот это mm -hmm. и есть, когда человек находится на сорате чакры. Это не когда он как-то себя иначе ведет, а это когда он, то есть он внешне этот человек будет точно так же себя вести. То есть он может проявить, как бы, и там, э, знаете, есть прекрасное Вималакирти Нирдьясута, и там описан путь Будды, и там сказано, человек себя, вот святой себя ведет, как будто он жаден, или как будто он туп. То есть он может себя проявлять. Обычные свойства, но эти свойства он проявляет для того, чтобы помочь развиваться кому-то конкретно в какой-то ситуации. Потому что кто-то может понять, только когда его зашкварник потрясли, кто-то, когда может быть только к нему какую-то ласку проявили. У всех разные. И вот, когда человек действительно научился уже управлять всем, вот тогда он может выбирать инструмент, и инструмент, если он даже проявит себя, там, на сфатхистанной чакре будет а, в больших любовных утехах, он никогда не станет управлять им, он это сделает только как инструментом, и когда инструмент нужно будет отложить, он тут же отложит, и завтра же к этому инструменту опять не побежит, потому что это только инструмент. Поэтому общем, а наша чакра... задача в этом мире, да, как бы стремиться к, к развитию сахасрары чакры и обретать знания и мудрость для того, чтобы быть полезным этому миру. Я скажу больше, вот. Самый эффективный способ это то, чтобы себя постепенно энергию принимать на более высокий центр, старайтесь чаще проявлять в себе хорошие качества для этого мира. Когда вы проявляете себя, вы автоматом заставляете энергию. Если вот, вы хотите проявить какой-то позитивный проект в этом мире, вы автоматом задействуете и вишутку, и аги-чакру. Это, и энергия будет через них идти, и она постепенно привыкнет постоянно ходить через эти центры. Поэтому проявляйте себя позитивно к этому миру, и тогда у вас, вам не придется отдельно ничего развивать. Спасибо огромное. Я хочу сказать, что у нас сегодня был в гостях Денис Малинов из Екатеринбурга, а, и потрясающая у нас беседа на самом деле получилась. У меня такое ощущение, что надо с вами обязательно еще раз поговорить, если у вас будет время, потому что я знаю, какой у вас график, и вам... Так сказать, вы очень ценно, что вы уделили нам время, невероятно полезно. И, дорогие друзья, с вами была Анастасия Хрущинская и Денис Малинов в программе Путь йоги на интернет-радио «Сангейтс», И мы встречаемся с вами по понедельникам, каждый э, в 11 часов по времени Чикаго, 9 часов по времени Сан-Франциско и 20 часов по времени по московскому времени. Денис, а у вас сколько сейчас? У нас 11 часов. О, уже почти. Почти. Да, надо отдыхать. Благодарю вас. Ом. Благодарю. Ом. Да. До новых встреч. Счастливо. До новых встреч.